И долго она будет еще выбирать. Не знаю, но раньше мы были влажными салфетками. Не дай салфеткам засохнуть. Включай мой канал на Вижу и найди себе фильм на вечер в несколько кликов. Анимационные ролики Line Space. Современный метод продвижения бизнеса.